Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с обоями от бельгийского бренда Deco Print. Коллекция виниловых обоев Широзат Популярный бельгийский бренд Deco Print представил в своей коллекции Широзат стильные, недорогие обои, которые могут быстро и надолго преобразовать вашу комнату или дом в предмет эстетического удовольствия. С момента своего создания в 1983 году обойная фабрика Deco Print стала всемирно известной благодаря своей страсти к производству высококачественных обоев. Фабрика DecoPrint предлагает только современные, стильные обои и всегда готова предоставить широкий ассортимент обойной продукции на любой вкус. Продукция бренда создана, чтобы удовлетворить потребности всех уровней рынка. Цель бренда была всегда в том, чтобы предоставить клиентам инновационные продукты высочайшего качества – изготовленные с заботой, по всем экологическим требованиям, используя для производства только высочайшие стандарты производства, отборное дорогостоящее сырье и применяя самые инновационные технологии. Самой сильной стороной фабрики является ее способность производить настельное покрытие в небольших количествах индивидуально для самых взыскательных клиентов. Обои каталога Широзат это самое высокое качество, утонченный стиль и невероятный дизайн каждого изделия. Обои виниловые на флизелиновой основе, они устойчивы к свету и любым физическим раздражителям. Длина рулона составляет 10 метров, ширина 53 сантиметра. Более детально изучив коллекцию, можно отметить классические узоры и полосы. Светлые и темные обои создадут неповторимое настроение в вашем доме. Изящные традиционные орнаменты с восточным колоритом, обои с квадратом или нежным растительным мотивом дают возможность создать индивидуальный стиль каждой комнаты. А для максимального определения потребностей и соответствия высоким требованиям мирового рынка бренд плодотворно сотрудничает с ведущими мировыми дизайнерами. Что выбрать? Волнующий интерьер или придать ему естественную свежесть природы или черты минимализма? Выбирать, конечно же, вам. Все возможно с обоими Широзат. Они выполнены с изумительным вкусом и мастерством. Обои Декопринт удачно комбинируют как с искусственной, так и с естественной подачей света, умело играя с разным типом освещения. Современная технология производства обоев позволяет без особых усилий выполнить качественные ремонтные работы, касающиеся их поклейки. Посмотреть каталог продукции коллекции Широзат вы можете в нашем интернет-магазине Керамис на самые низкие цены. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и делитесь видео с друзьями.